И вообще, мне кажется, именно из-за Continuous это звучит особенно зловеще. Winter is coming. Привет, друзья, меня зовут Дмитрий Моря, у нас сегодня с вами понедельник. Помнишь, в одном из видео мы с тобой говорили о том, что в английском языке всего три времени, а не... 12, и не 16, как где принято считать. При этом есть 4 разных вида действия, то есть 4 способа сказать о том, что и как происходит. Так вот, сегодня мы с тобой поговорим о том, как использовать эти 4 способа, и в конце вот этого видео будет небольшой тест на закрепление пройденного. Если ты сможешь правильно ответить на все вопросы теста, то ты получишь промокод со скидкой 50% на премиум Lingua Leo. Итак, еще раз, в английском языке есть 4 разных способа сказать о том, что происходит в настоящем. Когда ты выражаешь одну и ту же мысль, например, посмотреть сериал, читать книгу, идет дождь каждым из этих четырех разных способов, то смысл сказанного тобой довольно сильно меняется. Поэтому мне кажется важно понимать, чем принципиально так сильно отличаются эти способы друг от друга. начнем с простого простой способ нужен для того чтобы сказать о чем-то просто поэтому кстати он называется simple и чтобы привести пример simple мне нужно тебе кое в чем признаться зритель об этом трудно говорить и не принято говорить публично даже в более толерантных странах и не говоря уже о нашей довольно консервативной стране в общем я надеюсь ты меня поймешь простишь и примешь таким какой я есть. Я не смотрю игру престолов. Я не знаю, что там за драконы, кто там умер в предыдущей серии. Я не смотрю игру престолов и все. И вот это был идеальный пример present simple. Если я хочу это сказать по-английски, это будет звучать так: do not watch Game of Thrones. То, что я говорю, имеет смысл вообще. В принципе, просто не смотрю, я не зритель. I don't watch it. А вот моя девушка, наоборот, смотрит игру престолов. по Английски это будет звучать: my girlfriend watches Game of Thrones. Она зритель. И постоянно после каждой серии искушает меня тоже начать. Ой, там такое было, но я пока держусь. Второй способ сказать о настоящем — continuous, и там уже немножко посложнее. Этот способ нужен для того, чтобы не просто объяснить собеседнику, что что-то есть просто в настоящем, а подчеркнуть, что оно еще не закончилось. То есть нет результата, оно еще в процессе. Пример из «Игры престолов», которую я не смотрю, но слоган-то я все равно знаю. «Winter is coming». Winter is coming. Я понятия не имею, почему это так важно, что в этом такого особенного и что случится, когда оно придет. Ну, зима и зима. Shame. Shame. Right. Но благодаря тому, что для фразы зима идти в английском языке выбран именно способ continuous, я понимаю, что она вот приближается, наступает, идет, идет, еще не пришла, и почему-то это важно, и значит время еще есть. И вообще, мне кажется, именно из-за continuous это звучит особенно зловеще. Вернемся к примеру, моя девушка смотрит игру престолов Если ты по-русски скажешь вот так, без контекста, смотрит игру престолов То собеседнику, чтобы понять, как это происходит, нужно будет дополнительное пояснение Смотрит ее вообще или смотрит ее прямо сейчас и не может оторваться от экрана Но в английском языке, если ты просто используешь способ continuous и скажешь My girlfriend is watching, собеседнику не нужно вообще никаких Пояснение, он по форме глагола понимает, что она вот сейчас прям сидит, смотрит. И что самое важное, еще не закончила просмотр. И, кстати, это видео ты тоже еще не досмотрел, поэтому you are watching it. Не переключайся. Третий способ сказать о настоящем perfect. Этот способ нужен нам для того, чтобы сказать о том, что важно прямо сейчас, вне зависимости от того, когда именно это случилось. В седьмом сезоне игры престолов, который я не смотрю, как не смотрел предыдущие шесть. Shame. Shame. Говорят, что зима уже пришла. И я надеюсь, это для вас не спойлер, потому что вроде как вот такой слоган. И если мы хотим сказать по-английски зима пришла, то мы можем использовать perfect и сказать winter has come. И тогда для нас будет важен именно результат, что зима уже здесь, она наступила. То есть буквально не важно, когда именно она наступила, важно, что сейчас она уже здесь. Кстати, насколько я помню, слоган звучит ⁇ Winter is here ⁇ Это одно и то же. ⁇ Winter has come ⁇ значит она уже здесь. It's here. Вернемся к примеру с моей девушкой Если я скажу She has watched the last episode of Game of Thrones На русский это переведется как Она посмотрела и вроде как это прошедшее время Но смысл того, что мы говорим совсем в другом Для нее эта серия сейчас уже просмотренная То есть она уже знает о чем там речь Вне зависимости от того, когда именно она ее посмотрела Кстати, знаешь, такую игру я никогда не... В английском языке, когда мы говорим, что мы никогда чего-то не делали Мы используем, как правило, именно perfect Потому что таким образом мы делимся с собеседником тем фактом Что у нас сейчас нет этого опыта И результаты этого тоже сейчас нет I have never watched any episodes of Game of Thrones Shame of Thrones! You don't watch the show. Shame. Но при этом предполагается, что еще не все потеряно. Последний, четвертый способ сказать о настоящем – Present Perfect Continuous. И, как понятно из названия, это плод любви третьего способа со вторым. И значит, что когда мы используем его, нам важно одновременно две вещи. Первое – сказать о том, что уже какое-то время продолжается. И второе – сказать о том, что оно еще не закончилось, что результата еще нет и, может быть, и не предвидится. Например, этим способом я могу сказать тебе, что моя девушка уже второй год уговаривает меня, посмотреть игру престолов но результата как ты понимаешь так и нет я еще не посмотрел Шай! Шай! Шай! Шай! если когда я это говорю по-русски мне нужно все-таки дополнительно упомянуть что результаты нет потому что без этого вроде как непонятно то если я скажу это по-английски she has been trying to make me watch game of thrones то в английском языке уже по форме глагола понятно опять же что это длится уже какое-то время но пока все без толку Shame. Shame. Давай попробуем сказать четырьмя способами прочитать книги. Если я хочу тебе сказать, что я просто читаю книги, я просто человек читающий, я использую simple и скажу I read books. Если я хочу дополнительно дать тебе понять, что книга открыта, она передо мной, я еще читаю и не дочитал, пока не закрыл ее. Я использую способ continuous и скажу. I'm reading. Если я хочу намекнуть тебе, что какая-то книга для меня на данный момент уже прочитанная, я использую Perfect и скажу I have read it. И, наконец, если я хочу тебе рассказать про книжку, которая довольно скучная, я ее уже какое-то время читаю, но пока так и не дочитал, я использую Perfect Continuous и скажу I have been reading it for some time. Еще пример. Про зиму мы с тобой уже поговорили. Теперь давай поговорим про более актуальные летние реалии про дождь. Если собеседник рассказывает мне про свой город и использует симпл, говоря It Rains, он дает мне понять, что тут так всегда просто дождливо. И это, скорее всего, значит, что он живет во Владивостоке или в Питере. Катается на. Если он использует Continuous и говорит мне It is raining, он мне прямо говорит, что прям сейчас за окном у него льет, и дождь пока не закончился Если он зачем-то решит использовать Perfect и сказать It has rained Я пойму, что он намекает на то, что сейчас дождь уже закончившийся То есть, наверное, уже на улице сухо и можно идти Что-то вот такое он имеет в виду Ну и если он использует Perfect Continuous и скажет мне It has been raining То я пойму, что он имеет в виду две вещи Дождь уже какое-то время идет И конца и краю ему пока еще не видно И он, видимо, точно из Владивостока или из Питера Сейчас я задам тебе 5 вопросов И дам по 4 варианта ответа На каждый А, Б, С и Д Если ты ответишь на все эти вопросы правильно То получится промокод из 5 букв когда ты его ведешь на сайте LinguaLeo, перейдя вот по ссылочке в описании к этому видео, ты получишь скидку на премиум 50%. Получив премиум, ты можешь тренировать там грамматику, все эти simple, continuous, perfect, perfect, continuous, прошло, настоящее, будущее, артикли, предлоги и вот это вот все сложное. Итак, вопросы пошли, и первый вопрос. Ты хочешь спросить, смотрит ли твой друг вообще Twin Peaks? Какой вид действия выбрать? Simple, continuous... Perfect или Perfect Continuous? Второй вопрос. ты хочешь сказать своему другу, что ты никогда не был в Гималаях, то есть сейчас у тебя такого опыта нет, какой вид действия для этого использовать? Simple, Continuous, Perfect или Perfect Continuous? Третий вопрос. Тебе звонит твой друг и предлагает прогуляться. А ты ему отвечаешь, что, к сожалению, не можешь, потому что ты смотришь последнюю серию Игры Престолов и там, боже мой, так интересно, ты не можешь оторваться. Какой вид действия использовать? Simple, Continuous, Perfect и Perfect Continuous. Четвертый вопрос. Ты ждешь своего друга в кафе, но его пока еще нет. Ты звонишь ему и говоришь, что ты ждешь его уже полчаса, но ты пока еще не ушел, ты все еще там. Какой вид действия использовать? Simple, Continuous, Perfect или Perfect Continuous Пятый вопрос и последний Ты спрашиваешь нового знакомого, чем он занимается Причем ты имеешь в виду его профессию и род деятельности, а не то, чем он занят прямо сейчас Какой вид действия использовать? Simple, Continuous, Perfect или Perfect Continuous Из правильных ответов еще раз получится промокод из пяти букв, что-то типа AAACC B. После того, как ответишь на эти вопросы, тебе нужно перейти по ссылке в описании к этому видео Нажимаешь на лапу в верхнем правом углу, кликаешь по своему имени, попадаешь на страницу профиля Нажимаешь на кнопку «Мои покупки» слева В правой части вводишь этот код Если ответил правильно и код получился правильный, он сработает Если нет, думай дальше, может быть надо пересмотреть это видео сначала А пока ты думаешь, знаешь, я наверное начну все-таки смотреть «Игру престолов» Потому что... Скоро с тобой увидимся. Пока-пока. сценария Дэвид Бенюф и Дэн Уайс. Мне кажется, это надолго.